Я очень надеюсь, что этот матч нас не разочарует. Все его ждут. Главное, чтобы не было засушливой игры. Но судя по тому, как активно играет Франция, насколько роскошно у них готова группа атаки, скучать нам не придется. Британская оборона почти никто не сумел проверить на прочность. Франция это обязательно сделает, сомнений нет. Мбапе готов невероятно, Гризман тоже, жиру великолепен. Сухой Англия не останется. В то же время и у англичан есть кем отвечать. У них нападение по именам почти такое же мощное. Кейн, Рашфорд, Фоден. Да там много вариантов. Могут появиться Стерлинг, Сака. Все очень быстрые, умелые. Не верю, что игра получится совсем уж закрытой и без моментов. Нравится вариант, обе забьют и тотал больше 2,5 мяча. Хороший коэффициент дают. При равном счете вряд ли кто-то будет осознанно ждать экстра таймов особенно вспоминая не лучшие отношения англичан с пенальти.